Всем привет, друзья! И сегодня я вам хочу показать э, те очки, которые мы используем в своей практике в клинике 32. Их достаточно много, хотя в последнее время, конечно, акцент сделан на очках герметично. Итак, первые очки наиболее распространенные очки. Это очки вот такого вот открытого типа. Вы видите, что э, у них стекло не прилегает плотно э, к поверхности кожи. Вот я могу и ходить, при этом есть пространство сверху, есть пространство снизу, есть пространство сбоку. В той ситуации, в которой мы находимся сейчас, когда мы говорим о том, что мы работаем с аэрозолем, аэрозоли фактически вокруг нас, мы все в аэрозоле, конечно, они защиту органов зрения не обеспечат, хотя выглядит, конечно, достаточно симпатично. Вторая модификация очков. Очки чем-то похожие на первые. У них более развита боковая поддержка, но тем не менее все равно говорить о герметичности здесь не приходится. Вы видите, что я могу... Работать с пациентом, но если у меня есть аэрозоль, он будет вокруг, соответственно, он будет у меня в глазах. Щиток по той же самой причине мы исключаем, потому что вы видите, что одев щиток, у меня сверху может залезть, соответственно, рука, также как и снизу. И фактически щиток обеспечивает защиту просто от твердых частиц, которые могут лететь в лицо. Это хорошо для обычной ситуации, и то, я думаю, что когда все закончится, оно обязательно закончится. Возврата к прежней ситуации, конечно же, не будет. Мы все будем стараться защитить себя максимально, понимая, что это нам необходимо. И сейчас мы переходим а, к очкам так называемым закрытого типа. Две модели, которые я хочу вам показать. Первая модель это УВекс, достаточно удобная модель. Модель жесткая, вы видите, что она не гнется. У нее есть очень удобный мягкий обтюратор. Его, в принципе, можно использовать с очками, хотя а, за счет того, что они имеют такой вот сужающийся, к своей конечности форму, они будут давить на очки и смещать их с привычного на переносе места, что нарушит комфорт в процессе лечения. Например, для меня такие очки с моими очками неудобны, они несовместимы. И, конечно, когда я ношу их, я снимаю свои очки и одеваю их сразу же. И здесь уже совсем другое дело. Посмотрите, вы видите, что со всех сторон мягкий обтюратор, очень удобный, кстати, и очень комфортный, он абсолютно плотно прилегает к лицу, не оставляя фактически ни малейшего шанса ни одной частицы аэрозоля проникнуть туда. Они, действительно, очень комфортны. Я могу регулировать резинку, они комфортно лежат на переносице. Выглядят они достаточно стильные, они комбинируются с любым типом респираторов, поскольку вырез их позволяет адаптировать. Но при этом, я повторю, что минус это в том, что одеть их с очками невозможно. Хотя так они достаточно комфортные. И второй нюанс. У всех у нас разные типы лица. У кого-то лицо широкое, у кого-то узкое, у кого-то плоское. И, конечно, компенсация вот, разницы в форме лица и строении лицевого скелета, оно здесь достигается только за счет достаточно широкого гибкого артератора, поскольку сама форма очков не позволяет каким-то образом оказать на них давление и изменить их форму. И последняя модель очков, на мой взгляд, ну, она наиболее удобна она гибкая вы видите что я могу согнуть ее в руках причем я могу согнуть ее в любой плоскости что позволяет за счет натяжения резинки адаптировать ее у людей у которых форма лица узкая и очки марки убекс предыдущие они были бы не очень удобны и кроме того вы видите что они широкие практически по всей протяженности поэтому ну вот, примерно для меня эта модель удобна одев ее я не испытываю дискомфорта, поскольку очки мои, как и сидели на переносице раньше, они также и сидят. Но при этом за счет того, что очки мягкие и они широкие, они обеспечивают плотный захват по всему периметру. Они очень плотно прилегают и к переносице, и к подглазничной области, и плотно перекрывают лоб. И таким образом, комбинируя ее с респиратором, комбинируя ее соответственно с капюшоном на любом из своих кроватах, я могу обеспечить, быть уверенным в том, что органы зрения мои как минимум защищены. Резинка у этой модели тоже достаточно мягкая, она легко регулируется, что позволяет подобрать ее под любой размер фактически гладко. Ну вот и все, что касается такого обзора, краткого обзора всех тех средств защиты органов зрения, которые имеются в клинике 32, я буду продолжать вас знакомить с защитными средствами и в следующий раз расскажу вам о разнообразии средств индивидуальной э, защиты в виде комбинезонов и халатов, которые мы носим, их тоже достаточно много. Берите себя и своих близких. И мы в свое время закупили достаточно большое количество таких очков для клиники, поскольку вы знаете, что очки – это, в общем, определенным образом расходный э, материал. И сейчас у нас на складе определенное количество есть, которое нам не нужно. Поэтому, если вы испытываете потребность в такого рода защитных очках, пишите мне, пожалуйста, в личку, я с удовольствием с вами и не Пока-пока!